Мы приветствуем всех, кто прямо сейчас смотрит универ -ньюз». Ежедневно наша команда готовит для тебя только самые интересные новости. И этот день не стал исключением. Сейчас вы узнаете, что произошло в стенах Казанского федерального. С вами Аделя Шемилова. И прямо сейчас я расскажу вам самые любопытные подробности прошедших событий. Итак, приступим Главные темы дня. Новые высшие школы, почетные награды и неизбежные перемены. Все это и не только обсудили на ученом совете Казанского федерального. 1 апреля ушел из жизни Евгений Евтушенко. Настало время подвести итоги. В КФУ завершилась вторая Всероссийская Олимпиада имени Лобачевского. Казанский федеральный вновь переживает очередные изменения. А именно, назначен глава математического блока университета. Один из институтов ожидает скорейшая реорганизация. И уже утвержден новый список научно-педагогических кадров. Все эти вопросы вошли в повестку дня состоявшегося ученого Совета КФУ. Какие теперь изменения ожидают все технические направления? Когда откроются новые высшие школы? И кого можно смело назвать заслуженным сотрудником университета? Смотри в нашем следующем сюжете.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 Казани, Набережными Челнами и Лабугой, значит, начать позиционировать наши фириалы по своему непосредственному назначению и постараться каким-то образом оптимизировать этот блок и ориентировать его на решение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 Адель Шмилова, Андрей Богутинов, Универньюз. В наше время невозможно представить себе человека, не знающего о творчестве замечательного поэта Евгения Евтушенко. Его пронзительные произведения «Казанский университет», «Бабий Яр» и многие другие не могут оставить равнодушными людей, независимо от их социального статуса и национальности. 1 апреля не стала Евгения Евтушенко, последнего из плеяды поэтов-шестидесятников. Ему было 84 года. История наша... Сплошное кочевье на шаре земном ненадежном ковчеге, и мы устоим ли на злом изантропом в проверку потопом?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 В Казанском университете завершилась Всероссийская научная конференция учащихся имени Лобачевского. В течение трех дней школьники со всей России защищали свои работы и исследования перед учеными-специалистами КФО. Кто все-таки смог удивить жюри и стал лучшим, узнаешь в следующем сюжете. В спортивном комплексе «Уникс» прошло закрытие второй всероссийской научной конференции учащихся имени Лобачевского, где наградили призеров и победителей конференции разных секций – химии, и астрономия, математическое моделирование, информатика и многих других. Оценивать работы учащихся представилась возможность ведущим ученым и специалистам Казанского федерального университета. Нам очень понравились проекты, которые были представлены в нашей номинации, мы поэтому выделили даже ребят, кому мы подарили собственный приз. Они, во-первых, сделаны были на очень высоком профессиональном уровне, а во-вторых, они полностью находятся совершенно неожиданно полностью находятся именно в той области исследований, которую ведут наши ученые. Это интернет-вещей, умные дома и безопасность интернет-вещей. Участие в, в конференции традиционно приняли учащиеся восьмых, девятых, десятых и одиннадцатых классов различных учебных заведений России. На конференции школьники представляли и защищали свои проекты исследований. По разным областям. У нас тема была в области разработки более удобного способа для ингаляции, для ингаляционного метода. Наш лекарственный препарат плохо растворим в воде. И мы сделали так, что его засунули в другое вещество, которое хорошо растворимо в воде. И в итоге у нас получилось более эффективное лекарство. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. С вами была Адель Шамилова. Не переставай быть в курсе последних событий и не забывайте. Мы видим все. До новых встреч.